Алло, ну что, мы будем встречать караваем, получается, так? Если караваем, то я не знаю, ну как-то современно. Давай, может быть, как-то по вот. покреативим там пирамиду шампанского на худой конец. А, молодожен с вами решили. Слушай, ну ладно, хорошо, давай ты к нам заезжай как-нибудь. Валера Гриша тебе да, привет, передает привет. Привет, передавай. Вот, мы здесь и по покреативим, как-то выйдем из ситуации. Все, давай, обнял, пока. Слушайте, ребят, Ошибочно. Я считал, что у нас сезон только летом. У нас и осенью, и зимой, и весной всегда идет сезон свадеб. Ну Люди женятся, а молодожены какие бывают? Просто вах. Ну, бывает и вах, бывает и лыхаем. Ну, лыхаем, это как -то в том анекдоте. Да? Мойша, скажи, я слышал, таки ты женился. Таки да. Но ну, и скажи, удачно. Таки нет. Окна во двор. Ответь мне, мойши а ты женился по любви? Нет, ее отец сказал по-любому. Однако. Вот тебе и однако. Анекдот, анекдот им, ребят. А я вот сейчас в Ютубе такую фишку нашел. Посмотрите, вообще, ну... Такая ржака, такая ржака. Надо обязательно повторить у себя на свадьбе. Вот по-любому. А теперь, кто это, куда это и когда это? Дядя жениха едет со свадьбы на Ослике. рад Раз. Я думаю, что это свидетель проштрафился. Ребята, это я два года назад еду на пляж со свадьбы. Ну, зная тебя, я не сомневаюсь, Илья, что ты мог это сделать. А я вчера свадьбу вел, выхожу, говорю, добрый вечер, дорогие друзья. Разрешите представиться? Подружка-невеста кричит из зала, ну что, вы поживите еще чуть-чуть. Валер, я думаю, что на той свадьбе не хватало по-любому бабушки, которая была на одной из моих свадеб. А. Она 40 минут желала счастья молодоженам, а потом просто убила всех фразой «в общем, не простужайтесь, ребята». Ребят, ребят, ребят, я вообще, если честно, очень тяжело ориентируюсь во всех этих свадебных статусах. вот Деви, сноха, теща. Заловка. Чтобы хоть как-то ориентироваться, так. я сочинил, вот просто объединил все статусы в одну скороговорочку. Дайте ритм, ребята. Муж и жена, свои тесь, свояки, Свётр, кровь внук, заловки, снохи. Шурин, невецка, примак тоже есть, А после свидетелей полная жизнь. Двоюродный дядя, своячница, сын, нучатый племянник, зять деверь один, Единоутробный приемный сосед, Троюродный кум вроде как бы и все. А, а дальше пофиг, кто поздравляет, На ход событий уже не влияет. Хоть командир местных авиалиний, ведь настроение цвет, цвет уже синий, синий, синий, синий, синий. Сини, сини. Слушай, прикольная песня, Илюх. У тебя талант, по-любому. Есть немного, стараемся. <плев> <плев> <плев> <плев> <плев> так, но все-таки нам чего-то не хватает. Слушайте, да? ребята, я реально говорю, нам чего-то не хватает. Какой-то сверхзадачи, знаете, вот как у Станиславского. Что-то вот найдете. Вот... Не верю пока <плев> я, да. Ребята, ребят, ребят, сейчас, сейчас, одну секунду, есть у меня товарищ один, сейчас будет вам и Станиславский, и Немирович Данченко. Ух ты, и Мирхольд. Игорь Скурихин, актер да, да, да, да, да. Давай, заходи, видишь, табличка «Кадиллак для мамы». Друзья мои, Заимно. мы рады, Игорек. А? Но вы же свадьбу ведете, да? Ну, конечно, конечно. А, вот. а конкурсы у вас интересные. Ну, это ты за живое за день. Сейчас, Игорек, за место не детский будет из конкурса. Конечно, конечно, Игорек. Ну, давайте. Давай, на самом деле все просто. Есть у нас пара боксерских перчаток. Синее табло за мальчика. Красное табло за девочку. Как ты думаешь, кого ты будешь бить? Ну, наверное... Самого большого в нашей компании. Одевай лапы, и сейчас будет боксерское... Не состязание, а боксерское гадание Ой, на да, мальчика, да. на девочку. Поехали. Итак, внимание! Внимание! Бокс. Итак, Игорь сразу же пошел в атаку. Давай, сразу же. Прощай, прощай. Хорошие двоечки. И справа, и слева. А теперь! Да, да, вот так, это было. Итак, внимание! Смотрим на табло. За девочек, за мальчиков. За мальчиков получилось 35 баллов. За девочек. табло совсем пропало. <с <cam> <с в этом бою победили мальчики! Игорек, ну я смотрю, ты в отличной спортивной форме. Я работаю над этим. Я очень много ем и очень много сплю. А в какой ты музыкальной форме? Я же знаю, что ты еще исполнитель прекрасный. Да, я с детства люблю петь, играть на гитаре. С детства мы очень много находились в подвалах. По приютам я за детство скитался. Подай, кто может. Абсолютно свадебная песня. А вот свадебная песня на букву А. Давай. И... А я сяду в кабриолет Зачем? Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Летом вполне может. е е, -е гали Отлично! Ты, ты, ты и только ты, и новая музыка. Нэ Не, это песня! ай на на на Ты моя невеста. Невеста! Отлично! Есть. И буква С. Свадебные цветы. Точно! Бери гитару. <музыка> Есть снегом. челлендж. Давайте вот сейчас этой песней а, сделаем небольшой челлендж. Значит, а, если ты знаешь эту песню "Свадебные цветы", Но то я припев хотя бы точно. Мы узнаешь. при. Давай так. Ты играешь припев, а мы пытаемся тебя сбить с припева. Давай. обалдеть. Были билеты снега. Горка. Свадебные цветы. Ура! Мне. Я из туфли! Это было как во сне! За мальчика и за Делай девочку! Букет надежды! Тетяна, не, надо, не дайте дом! Там они больше не наливать, Свидетель, поцелуй, свидетель! Это было как! Это было как! Это было, было, было, было, было, было, как во сне! Сына Вы Вы Сторда! Нас Аплодисменты! Игорь Скурихин ни разу не сбился! Вот что значит опыт! <свят> вот что значит школа! Станиславской! Верю! Да как-то так. Вот такая вечеринка. Да. Игорь Скурихин, спасибо. Спасибо, спасибо вам,